Проходят мимо на процесс, не приглашают. Здравствуйте, вы к нам? К вам? Представьтесь. Я не хочу, не желаю. Как мы должны вашу личность познать, как я вас должен процесс пригласить? Вы как, кто пришли тогда? Я, как народный контроль. Мне нужны ваши документы, чтобы вашу личность установить. Покажите Надо мне. Мы личность устанавливаем. Вы покажете мне документы? Нет. Заседание началось уже. Вы кто, простите? Я? Да. А вы задали вопрос, вы кто? А вы зачем сюда пришли, если вы знаете, куда пришли или нет? Нет, не знаю. Слычайно, случайно. Ну, У меня тут заседание? есть ценная бумага, которую должен рассмотреть. Я вот ее составитель. До свидания. до свидания. Заседание открыто? Уважаемый, я же вам сказал, что до свидания. Заседание идет или нет? Запись, а, запись рассматривайте. Покиньте, пожалуйста, зал судебного заседания. А, идет заседание? Зал судебного заседания покиньте. Оно идет заседание? Пожалуйста, покиньте зал судебного заседания. Так, на каком основании? Видеосъемку осуществляете, да? «Играю игру. пришли сюда, чтобы играть. Ну, вы играете. Ну, а что вы в, просто так в суд пришли, зашли в зал судебных заседаний, играете в игры, не хотите назвать свое имя, по какому поводу пришли, ничего не хотите сказать. Играть, играть, но вы же не меня... считаете, считаете, считаете это нормальным? Вы считаете нормальным? Вы считаете нормальным? Вы считаете нормальным перебивать человека? Вы полагаете, что можно так себя вести? Вы считаете, вы считаете, кратло, норма... вы считаете нормальным вызывающий... не, да... не дать ответить человеку? Уважаемый человек, пожалуйста, покиньте зал судебного заседания. Я составитель ценной бумаги, которую вы рассматриваете. У меня нет ценной бумаги, которую нужно рассматривать. Нету а ценных бумаги. Вы не назвали себя. Какой составитель? Откуда? Составитель живой мужчина. Ценная бумага называется административное исковое заявление. Mm -hmm. Посмотрите внимательно. <связь> подождите, подожди, не трогайте. Ну, не трогайте. Ну, Покиньте зал, судья начинает. Это а, на основании чего? Устного распоряжения? Секретаря? Он только что судья сказал, что... Письменное есть распоряжение? Покиньте. Я покину письменное есть? Или... По вашему устному покидывать? Да. По вашему устному? Покиньте зал судебности. Вы на основании чего действуете? Не надо трогать только. По руками. Крайней... Покиньте, Я иначе выхожу. в отношении вас применю физическую силу. Я выхожу. Выходим. На основании только... Выходим. Мне нужно узнать на основании Вам чего? только что судья сказал. Я вам повторю. А, вы повторяете просто слова судьи. Покидаем. Так, зал так называемого, да? Покидаем. Ой, как устно. Покидаем, хорошо. Что? Тихо, тихо, тихо. Без рук. Не трогать. Не, не знаю, все или не все. Сейчас вот объясните. На основании я покинул все, на основании чего вы сейчас действовали. Вы понимаете, что вы совершаете преступление сейчас, распоряжение устное? Никакой документации нет. Понимаете или нет? Вы участвуете в преступлении. Зачем вы это делаете? Вот зачем? Непонятно. Что сказать? Ну. Вам самому, самому понятно, в чем вы участвуете? В преступлении. Будете находиться до конца здесь со мной? Да. Ну, хорошо, посидим, постоим. Видео посмотрим вместе. О, да. классно, хоть посмотры будут. Вы же понимаете, что он совершает преступление, понимаете это? Или не понимаете? Должна быть письменная бумага, письменная. Никакого устного распоряжения на вас не распространяется. Ну вот потом подойдете и зададите этот вопрос. Закончится процесс. Можете назвать ее? Чтобы я потом на вас... Мы с вами в суде встретимся потом. Да зачем? Да, надо же как-то решать вопросы. Это так порешать вопросы. Как так? Ну вот как они так не решаются? Вы, вам не объяснить, что вы нарушаете преступление, совершаете. Ему не объяснить. Так не решается, все на бумагах решается. Путем векселей. Он сейчас рассматривает мой вексель, без меня, как это возможно. Ну потом вопросы дадите. Ну, задам потом. Потом же не я буду им задавать вопросы, а когда будут будут отстранять от должности, ему будут задавать вопросы. Сейчас, если я захочу войти в имя пусть, да? тоже по устному распоряжению. Какие вы все-таки неграмотные. Выполняйте преступные приказы. А спрос потом с вас будет. А тревюшку нормально будет сделать? Да? Какую? Получится. Я смотрю, это будет нормальный человек. Пойду. Пойдемте. Просто подумайте, как это в дальнейшем на всех сказывается.